Здарова, креативщик! Меня зовут Дмитрий Горячев и я рассказываю про маркетинг и дизайн. Подпишись! А сегодня мы будем разговаривать о том, что используют маркетологи, чтобы завлечь своего покупателя. Бесплатная подписочка на 30 дней или что-то потестить бесплатно? Крутая фича. Естественно, хочется потестить что-то бесплатно, особенно если это что-то крутое. Получая что-то бесплатно, естественно, человек не хочет с этим расставаться, особенно если он этим пользовался долгое время. Основываясь на психологическом формировании привычки за 21 день, человек, например, привыкает смотреть фильмы в хорошем качестве и без рекламы, и ему уже намного проще согласиться на то, чтобы заплатить 300 рублей за подписку за месяц. Давление на боли потребителей весьма способствует продажам. Особенно хорошо это работает на продаже сопутствующих товаров. Например, если вы пришли в бассейн, а туда не пускают без шапочки, то вам выгоднее ее купить именно там, потому что в какой-то степени вы даже сэкономите. Поэтому на маркетплейсах при покупке есть такая графа как этим товаром покупают очень важно давать клиентам то что они хотят в тех условиях в которых они находятся сильным инструментом подталкивающим на покупки будут гарантии и порой даже не важно какими они будут например если вы скажете что гарантия на возврат больше 14 дней это явно привлечет внимание или например гарантия лучшей цены что дешевле точно это не купить но лучшей гарантия это будет гарантия качества товара который вы продаете это явно будет положить воздействовать товар качественный есть возможность возврата еще и прайс хороший а если сюда еще добавить что это и ограниченное предложение то удар будет вообще по всем фронтам дефицит товара вызывает желание стать обладателем чего-то редкого и уникального ведь человек это личность и индивидуальность а это ведет к самовыражению психологические факторы очень точечно влияют на потребителя с целью выгоды для продавца следите за тем как на вас воздействуют и вы не будете перепадать за ненужные вам вещи. Больше интересного про маркетинг и дизайн вы найдете у меня в телеграм-канале, ссылка в описании. А меня зовут Дмитрий Горячев, и я рассказываю про маркетинг и дизайн. Подпишись. Пока.